Мы рады вас приветствовать на сегодняшнем вебинаре. Вот И вначале я передам слово менеджеру по системе 3CX, Илье Иванову. Он э, расскажет вам вводную информацию. Так. Коллеги, всем привет. Буквально минутку поговорю. Как раз, может быть, за это время опаздывающие гости также к нам подтянутся, Будет больше слушателей на вебинаре. Меня действительно зовут Илья, продукт менеджер компании Апиматика. Хочу представить вам Олега Левицкого. Многим из вас он, наверное, знаком. Наш замечательный инженер и тренер, который проводит обучение, в том числе технические вебинары вот по 3CX. Сегодня мы разбираем по многочисленным заявкам такую тему, как 3CX по На самом деле в этом году планируем еще некоторые технические вебинары. Но всему свое время следите за нашими новостями. Хочу отметить, что также непосредственно вендор, компания 3CX, также проводит множество вебинаров на русском языке. Например, в ближайший четверг пройдет вебинар для партнеров компании, коммерческий, который проведет Катерина Бурцева, непосредственно представитель вендора. Так что, если вам интересно, обращайтесь, мы еще раз кинем вам ссылки, все расскажем. И в четверг, также в 12 часов по московскому времени, вы сможете поучаствовать также в коммерческом вебинаре. И вообще компания 3CX также проводит достаточно часто еще и технические вебинары. Не забывайте, что вы в партнерском портале можете получить всю подробную информацию, все ссылки, зарегистрироваться на каждое онлайн занятие, которое также проводится на русском языке. Так что не упускайте возможностей, будем рады, если вы будете посещать наше мероприятие. Не только в интернете, но и, например, офлайн. Самый ближайший у нас по 3CX в России – это будет техническое обучение в Екатеринбурге в сентябре. Так что партнеров из Уральского региона и тех, кто живет или готов и хочет приехать в Екатеринбург, приглашаем, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы также предоставим полную информацию и следите за нашими новостями. Наверное, вот как раз уже у нас подключилось еще несколько слушателей, больше вводную часть затягивать не будем, Олег Левицкий, собственно, представит сегодняшний технический вебинар, так что передаю слово. Так, еще раз добрый день, коллеги, сейчас мы перейдем к презентации, я включу демонстрацию рабочего стола, вот, и мы откроем нашу презентацию, в которой и будем все смотреть. Так. Сейчас, да, виден экран. Вот, напишите, если виден сейчас экран с презентации. Черный. Так, а сейчас должно подгрузиться black screen, да? Так, хорошо поделиться все так Вебинар и тематика да пакеты прогрузились все отлично пакеты подгрузились все работает так я тогда не буду видеть сам ну ладно я буду переключаться в основное окно итак коллеги давайте приступим тема нашего сегодняшнего вебинара это 3cx call flow designer основа работы в ходе вебинара мы рассмотрим назначение 3 cx Call Flow Designer, как установить дистрибутив и совершим обзор, краткий обзор среды разработки, познакомимся с основными компонентами внутри системы и создадим простое приложение, его скомпилируем и развернем это голосовое приложение в системе 3 Итак. Call Flow Designer 3CX. Что это такое? Это инструмент для создания голосовых приложений для работы в платформе 3CX, и он предназначен для написания собственных алгоритмов, обработки вызовов и создания сложных голосовых сервисов. Из вариантов применения можно указать как популярные такие варианты как многоуровневый VR с дополнительной маршрутизации обзвон абонентов проигрыванием голосового сообщения, например, при телефонном обзвоне и выставлении счета за телефон, и с возможностью оплаты по кредитной, либо дебетовой банковской карте прямо из телефона. То есть эти возможности все реализованы в системе 3 x Call Flow Designer. Также это маршрутизация входящих вызовов на ответственного менеджера по какой-то таблице клиентов из базы данных. Это далеко не полный список вариантов применения. Тут ограничения может быть лишь фантазии для разработки голосовых приложений. То есть это полноценная среда интегрированной разработки для написания голосовых приложений в системе 3CX. Более подробно по данной системе можно почитать на самом сайте 3CX CallFlow Designer. Вот, интерфейс разработки голосовых приложений, интегрированная среда разработки обладает простотой использования, то есть в базовом варианте можно создать приложения, которые будут, не будут содержать кода программирования вообще. Приложение будет состоять из функциональных блоков, которые соединяются между собой связями, вот. и, собственно, таким образом реализуется алгоритм, обработки и создания голосовых приложений внутри системы 3CX Call Flow Designer. Весь процесс разработки состоит из, скажем, использования визуальных блоков. Далее мы это рассмотрим. Вот для того, чтобы установить Call Flow Designer, необходимо иметь операционную систему Windows 7, 8, либо 10, Visual, Simplus Distribution был пакет и 17 мегабайт пространства на диске. Далее необходимо загрузить этот Callflow Designer с сайта 3CX, запустить установщик и выполнить установку приложения. Установка приложения несложная, мы ее проводить не будем. Там, по-моему, выбирается всего два пункта – установить библиотеки, установить примеры. По-моему, так указывается каталог установки приложение, и далее приложение запускается. Так, сейчас я перейду. Так, на всякий случай Илья напоминает, что вы можете сами регулировать отображение, либо увеличить презентацию. Так, меня видно, слышно, значит я продолжаю. Никаких нет нюансов по работе, значит я продолжаю. Итак, после установки и запуска среды разработки у нас открывается окно, главное окно приложения, в левой части которого находится панель компонентов, в центральной части основной worksheet, рабочая область, то есть визуальный редактор блоков, и в правой части, вверху структура проекта, внизу свойства выбранного объекта. То есть перетаскивая из панели компонентов компоненты на worksheet, можно их объединять связями и таким образом создавать приложение. Внизу окна интегрированной среды разработки находится панель уведомлений, сообщений, предупреждений и ошибок. Вот. Панель компонентов состоит из различных, разделена на секции. Вот Есть основная секция «Call Control», потом секция «Call Flow». Application Tools и 3 x Internal Properties. Вот. Основная секция call, Control – это управление вызовами. Здесь размещены компоненты для проигрывания DTMF, для получения набираемых цифр DTMF, получения Caller ID, PIN для аутентификации, компоненты работы с кредитной картой, проигрывание каких-то голосовых файлов, компонент записи разговоров. Перевода вызова, чтение данных и добавление данных к вызову, вот. и компонент выполнения вызовов между двумя номерами. Это основная секция call Control для управления вызовами в системе 3CX. Потом Call Flow это обработка потока вызова. Здесь мы в вызов можем установить переменную и установить эту переменную в какое-либо значение. Добавить, инкрементировать числовую переменную, либо убавить, то есть выполнить дискримент, декремент числовой переменной. Вот. Также здесь можно выполнить ветвление, ветвление по дате и времени с фильтрацией по DIT, выполнить цикл, отобразить информацию в логе и, безусловно, завершить, данный call flow, то есть данный поток вызов. Вот Также есть следующая секция, это application tools, прикладные инструменты. Здесь в основном расположены инструменты для соединения с базой данных, для создания какого-то HTTP или REST запроса, вот Создание REST сервиса, выполнение скриптов на c -sharp. Вот как я уже говорил, система может создавать голосовые приложения вообще без применения кода. Но если необходимо написать сложное голосовое приложение с большим количеством условий, с чтением различных файлов, с обращением к библиотекам, то необходимо использовать c -Sharp. Вот тут встроен полноценный c с помощью которого можно написать скрипт, из этого скрипта даже вызывать различные процедуры из других подключаемых Dell-библиотек, модулей и так далее. Вот это для написания сложных приложений. Далее, следующая секция – это 3 x Internal Properties, это управление свойствами. Здесь мы можем получить значение destination, установить значение destination номера. Вот, получить какой-либо глобальный параметр, либо задать этот глобальный параметр. Также установить активный профиль, получить список номеров агентов из очереди. Вот, и получить активный профиль номер, номера, который включает информацию о переопределении. Вот, и проверить, находится ли номер в вызове. Так, это четыре основные секции с компонентами для создания приложений. Также есть еще отдельная секция, она указана внизу, это User Defined Components. User Defined Components предназначен для создания комплексного компонента, который содержит в себе несколько функциональных блоков, указанных выше, да, построенных из базовых компонентов. И этот комплексный компонент дальше может использоваться как отдельный компонент, внутри основного алгоритма приложения, внутри основного блока, основной схемы. Вот. И э, данном, э, на данном этапе мы рассмотрели основные компоненты. Все компоненты мы рассматривать подробно не будем. Эти компоненты описаны в, на сайте 3CX. В отдельном разделе можно это найти. Вот. Отдельно по компонентам, возможно, сделаем дальнейший вебинар в зависимости от того, насколько будет потребность. Вот. И расскажем, как использовать в схемах, в приложениях и компоновать между собой функциональные блоки. Вот. Далее мы, используя компоненты, создадим тестовое, создадим базовое голосовое демо-приложение, в котором мы посмотрим, как эта система и как интегрированная среда разработки работает. Мы здесь ничего сложного создавать не будем. Мы создадим простое приложение, которое примет вызов, проиграет голосовое приветствие, подождет вот номера внутреннего абонента, при верном наборе отправит на этот номер вызов и при ошибке номер отправится к оператору с номером 400. Вот. Целью данного... Создание данного приложения будет, скажем, алгоритм, который, набор действий, которые необходимо совершить для создания и загрузки готового рабочего приложения в 3CX. Вот и все. Поэтому приложение простое. Для того, чтобы создать приложение, необходимо перейти на рабочий стол, запустить ярлык Call Flow дизайнера, нажать кнопку создать проект, задать имя проекта, сохранить этот проект потом из панели откроется окно проекта Worksheet из панели компонентов переместить компонент User Input задать его имя свойства Input Internal Number вот далее необходимо сконфигурировать этот компонент User Input User Input это компонент для ввода номера пользователем с клавиатуры телефона. То есть этот компонент ждет, когда пользователь наберет какой-то внутренний номер, и в зависимости от того, правильный этот номер, отправит этот вызов на внутренний номер. Вот. И если номер был неправильный, то есть набор был неверный, вызов отправится на определенный номер 400. Это компонент «User input. У данного компонента есть свойства – при разработке в этих свойствах необходимо задать голосовые файлы для проигрывания приветствия. Эти файлы можно записать, либо использовать готовый формат, стандартный для 3CX, для телефонной платформы 3CX. Вот и также здесь в свойствах этого компонента можно задать, сколько ожидать времени, сколько цифр ждать для набора. Вот и... Также указать другие свойства, такие как возможно ли донабирать 0 единицу по решетке, по, по знак звездочки и решетки. Вот, сейчас тут решетка и звездочка отключены. Но в самом Трициксе в AVR, насколько мы знаем, там есть донабор с нуля по девятке. А здесь еще доступна решетка и звездочка. вот Далее, когда этот компонент настроили, Добавили сюда первоначальный файл initial prompt для голосового проигрывания, которое проигрывается в самом начале. Да? Добавили сообщение, проигрывано впоследствии subsequent prompt. Вот. И timeout prompt – это сообщение, которое проигрывается, если не было ввода. Либо invalid digit prompt – сообщение, проигрывано при неверном вводе. Вот эти сообщения задаются сюда. Здесь в user input в параметрах данного объекта. Да. Далее, когда мы сконфигурировали, создали конфигурацию компонента, мы должны на правильный, правильный донабор поместить компонент трансфер. Вот, и здесь отредактировать задать его свойства. В основном компоненте первоначально мы в юser input задавали свойства. Input Internal Number, это у нас является переменной, которая будет считывать номер, набранный абонентом на телефоне. Этот номер считывается, этот номер передается в Call Internal Number. Следующий компонент трансфера. Если номер был набран правильно, то а, поток передается этому компоненту и а, Call Компонент «Трансфер Call Internal Number» считывает «Input Internal Number.буфер». То есть это значение, значение набранного номера. Вот. И переводит вызов по указанному «Destination». Вот. То есть поле вызова «Destination» содержит этот «Input Internal Number.буфер». И вызов перенаправляется по номеру, который был набран. По донабору, по внутреннему номеру. Так Далее, для обработки неправильного инвалид-инпут номера необходимо поместить еще один компонент, трансфер, вот, и, ну, соответственно, задать его имя. И в destination, в неправильном наборе, если был какой-то внутренний номер, набран неверно, допустим, шестизначный или там, многозначный, или номер, который не существует. По этой ошибке э, компонент ветвления перенаправляет по инвалид-инпут. И вызов направляется, но на номер 400. Вот, соответственно, здесь необходимо записать 400. Вот, далее, когда мы настроили данную схему, нам необходимо выполнить build, вот, то есть перейти в основном меню в раздел build и нажать build all. Соответственно, у нас интегрированная среда разработки произведет компиляцию нашего приложения и покажет нам доступ к папке архива, где это приложение можно в архивированном виде поместить в 3CX, то есть скопировать его и открыть уже в системе 3CX. 3CX CallFlow Designer компилирует приложение в zip-архивах. Да? То есть все коды выполняемые находятся внутри архива. Там, если этот архив распаковать, то содержится набор скриптов на C-Sharp, набор Каких-то ресурсов в виде голосовых файлов, в виде картинок вот, и конфигурации в виде XML-файлов. Вот, и вот этот архив, который создался на этапе компиляции, нам необходимо поместить в 3CX. Самый простой вариант для того, чтобы его поместить в 3CX, ну, во-первых, да, нам необходимо его в самой системе 3CX, в голосовых приложениях добавить. Вот, перейти в консоль управления 3CX голосовые приложения, нажать кнопку «Добавить», зайти в папку, в которой был создан архив, выбрать этот архив и нажать кнопку «Открыть». Через некоторое время этот архив у нас добавится. Вот, и, соответственно, этот архив уже будет в виде приложения готов к работе в 3CX. Вот далее для того, чтобы проверить, самый простой способ проверки, можно создать группу вызовов. Вот в этой группе задать какой-то пустой номер и при направлении в этом номере выбрать направление при неответе, выбрать данное голосовое приложение. То есть снизу отправить голосовое приложение и выбрать голосовое приложение. Вот для того, чтобы группа вызовов не смогла ответить, точнее, вызов не смог отправиться на телефон, который сможет ответить, да, который зазвонит. Мы добавляем какой-то пустой номер в, этот, в эту группу вызовов. Таким образом, нажав, набрав номер этой группы вызова, мы сможем проверить работу данного голосового приложения. Это простой способ. Далее, для работы... Использование данного голосового приложения можно использовать входящие правила. Во входящем правиле при создании мы выбираем направление вызов отправить голосовое приложение и выбираем наше голосовое приложение. Таким образом, входящий вызов в определенную линию по входящему правилу, по входящему маршруту будет направлен в наше голосовое приложение и входящий вызов Абонент входящего вызова услышит наше IVR-меню, которое было создано в, дан... в рамках данного голосового приложения. Вот сейчас давайте посмотрим, как это создается. То есть мы видели на слайдах, сейчас мы увидим это вживую. Так, сейчас я еще раз вернусь в презентацию. Так, пишут, извините, Олег, выступление нужно готовить, читать и сами мы умеем. Так, читать сами умеют. Отлично. Выступление нужно готовить. Да, действительно, выступление нужно готовить. Интересно, что тут имелось в виду? Читать они сами умеют. Отлично. И мы тоже умеем читать. Так, давайте тогда создадим приложение. Вот у нас есть система 3CX. У нас есть 3CX Callflow Designer. Мы запустили. Запускается он с помощью ОРЛК на рабочем столе, либо из меню пуск. Вот. При первоначальном запуске у нас возникает простое окно. Далее нам необходимо создать Проект. Нажимаем создать проект. А -а -а. Давайте создадим на рабочем столе какую-нибудь папку. Даже не на рабочем столе, а в папке курс шара. Создадим папку. Так, и назовем ее, Call Input Приложение будет наше называться, да? Заходим в эту папку, называем приложение. Сохраняем. Все у нас. Приложение, в приложении открылся у нас Worksheet. Здесь для того, чтобы поместить объект User Input, мы в панели. Так, сейчас я посмотрю, экран видно. Демонстрация рабочего стола. Я выключу камеру для того, чтобы на весь экран было видно так чтобы у нас мелкий шрифт не был что потом не сделали замечание что ничего не видно вот на worksheet мы помещаем user input компонент делаем так чтобы со входом в приложение была связь то есть его можно Поместить в любую точку на Worksheet, да, но этого делать не надо. Помещаем так, чтобы у нас все функциональные блоки были между собой связаны. Вот далее. User input. Мы должны задать имя. input номер задаем, вот и здесь помещаем компонент трансфер. Этот трансфер будет при правильном вызове, и второй трансфер это будет при неверном вызове. Так. Далее в трансфере. У нас э, в трансфере отображается восклицательный знак. Это говорит о том, что Красным отображается восклицательный знак. Это говорит о том, что у нас здесь не задан некоторый параметр, либо какая-то ошибка в данном компоненте. Да? Вот, нам необходимо здесь ввести Destination. И в Destination мы вводим название input number.buffer. Input number буфер мы ввели, соответственно у нас трансфер считывает значение с поля user input number. Далее мы при неверном вводе помещаем, точнее записываем destination номер 400 в кавычках. Вот и при неверном вводе у нас вызов будет отправлен на номер 400. Трансфер 1 и трансфер 2 мы оставляем. Мы точнее переименуем, зададим их имя правильно, так чтобы они были имена понятны. Давайте в валет input трансфере мы зададим. Так, зададим имя. Write number. Или нет, валит. Валит number. А тут инвалид номер будет. Все. Так. Мы схему построили, но сейчас, если мы попробуем схему запустить, у нас эта схема не заработает поскольку нам необходимо голосовое сообщение, голосовое приветствие. Вот давайте создадим голосовое приветствие. В минимальном варианте его можно создать с помощью голосового файла внутри самой системы 3CX. Вот мы переходим в голосовое меню, нажимаем кнопку «Добавить» и нажимаем кнопку «Записать». Давайте зададим имя так, и выберем телефон, куда будет отправлен вызов. У нас это номер 403. Вот, зададим имя, у нас будет «Майн меню». Мы его назовем так. Нажимаем кнопку «Ок». У нас вызов поступил на телефон. Так, мы его отвечаем. Добрый день, вы позвонили в компанию Биматика. Пожалуйста, наберите внутренний номер абонента или дождитесь ответа оператора. Все, завершаем запись. Далее мы этот файл должны скачать. Читал, не прогрузился, сейчас прогрузится. Стоп, он, наверное, просит там решетку нажать. Значит, я не слышал, значит, я его сейчас запишу с телефона. Так. Отправим вызов на номер 402 второй. отправляется. Ладно. Так, еще раз попробуем записать сообщение. Я его запишу. Добр... Затем Добрый день, вы позвонили в компанию Пиматика. пожалуйста, наберите внутренний номер. Нажимаем решетку. Для сохранения сообщения. Нажмите ноль. Наж... Нажимаем номер. Сообщение сохранено. сообщение сохранено. Теперь мы его видим и можем скачать. это сообщение и помещаем его в папку проекта в папку аудио mindwav это сообщение называется вот далее нам это сообщение необходимо в input number Поместить в Initial Input. Вот. Мы его поместили в папку Audio, она сразу появилась в настройках свойств компонента. Вот. Окей, сохраняем. Остальные все параметры устанавливаем по умолчанию, не меняем их. Нажимаем ОК. Вот, далее мы приложение построили, попробуем его скомпилировать. Сейчас оно приложение ругнется, что у нас нет Subsequent Prompts. Да? Попробуем выполнить компиляцию. Нет, приложение создалось, компилировалось. Но в любом из случаев нам здесь необходимо задать Subsequent Prompt, Timeout Prompt и Invalid Digit Prompt поскольку они сейчас у нас пустые. Вот. Приложение у нас компилировалось. Ошибок нет. Вот. И у нас click head open contain, containing folder. Открываем эту папку. У нас открывается папка с архивом Column Put. Вот далее нам необходимо этот архив поместить в 3CX. Переходим в систему 3CX. Так, и в 3CX у нас должно быть голосовое прилож... голосовые приложения должны быть доступны. Во вкладке «Дополнительно» в основной панели инструментов, во вкладке «Дополнительно» у нас доступны голосовые приложения. Сейчас мы загрузим это голосовое приложение. выбираем этот архив вот, поначалу он светится красным потом когда приложение устанавливается в саму 30 cx систему приложение светится зеленым цветом называется она кол boot и далее давайте его проверим выберем здесь в группе создадим номер даже не в этой группе а в группе вызовов Добавим группу вызов пустую, введем название, call input test, виртуальный добавочный номер оставляем 808, мы по нему будем проверять, и добавим какой-то пустой номер, 804 допустим, вот. и в группе направление при неответе, поскольку у нас пустой номер, Выберем «Соединить с голосовым приложением», точнее, «Отправить голосовое приложение». Вот и здесь выберем наше приложение. colon.put.mine. Так, все. Группа создана, приложение добавлено. Нажимаем «Ок». И теперь мы можем его проверить по номеру 808. Набрав 808, у нас проигрывался голосовой файл. И до да, набрав номер, например, номер 403, можно позвонить на внутренний номер. 402 даже. Так, вызов отправился на 402 номер. Так, сейчас я еще раз покажу то же самое. Так, пишут, стоит поработать подра над расчеткой приложения. Сейчас я буду отвечать на вопросы. Давайте я завершу. И потом буду отвечать на вопрос, что там неправильно, и чего там нужно учить, а не готовить. Или читать, а не готовить. Так, далее. В 30 cx да, сейчас я расшарю видео, чтобы показать. Так, у нас уже не критично к буквам. Я расшарю видео. Камера подключится. Вот, у меня есть Android-телефон, в который мне шлют сообщения какие-то. Вот, у меня есть Android-телефон, да, на Android телефоне. Так я сделаю звук погромче, чтобы хотя бы услышать то, что там говорилось. Потому что звук был тихий. Вот наберу номер 808. восемь. У меня сейчас должно быть должен быть виден экран. Да, и должен быть виден. Должно быть видно изображение со мной. Видео. Вот я набираю 808. восемь. Приглашает, пожалуйста, наберите внутренний номер. Выбираем набор, выбираем 403. И у нас вызов отправляется на номер 403. Вот, мы его отвечаем. На этот звонок отвечаем. Раз, два, три. Так, их у нас слышно хорошо. Значит, вызов выполнился. То есть у нас вызов прошел по правильной ветке, обработался. Если бы мы неправильно набрали, у нас вызов бы пошел на 400, на номер 400. Так, все. Демонстрацию провели. Так, громкую связь, пожалуйста, 12.41. Давайте заполним сразу. Так, кириллицу допускается использовать. Так, Селиванов Андрей пишет о том, что выступление нужно готовить. Далее. Кириллицу допускается использовать, Юрий спрашивает. Кириллицу в именах не допускается использовать? Здесь. В именах использовать не допускается. Вот Возможно он с Кириллицей заработает, но это не гарантировано. Кириллицу можно использовать в языке программирования 1 версии 7. Там точно можно использовать Кириллицу. В любых других системах кириллицу использовать не рекомендуется. Вот. Ну, особенно в C-Sharp, либо здесь. Вот. Поэтому, скорее всего, нет. Так, далее. Стоит поработать над русификацией сообщений уполномоченному отделу. или давайте заполним сразу так. Юрий пишет выступление нужно слушать до конца не все сообщения Юрий пишет не все сообщения звучат по русски ну, я не знаю Какие сообщения? А, голосовые в 30X. Так, ответьте. Алмат просит, ответьте на два моих вопроса в самом начале. Ага, все. Алмат спрашивает, можно ли вызвать CDF извне, используя WebRest API, при этом определить номер вызываемого абонента. Здесь есть компонент. Для этого, который ну, ранее было указано, make call. Этот компонент соединяет двух пользователей, между двух абонентов 30x между собой. Наверное, здесь имелось в виду, что необходимо соединить двух различных абонентов, используется DF. Между собой, да, это сделать можно. Так, и второе. Можно ли использовать CDF для обзвона, списков абонентов, для обзвона списка абонентов и доставки голосового сообщения? Ну, презентация вначале показал, что CDF, да, CallFlow Designer, вот, как бы предназначен для написания сложных алгоритмов обзвона, вот, и этот обзвон действительно можно использовать, здесь даже есть пример, но пример, он не совсем как бы для обзвона, там список в этом примере задается в текстовом файле и в базе данных, вот этот список читается отдельным скриптом C-Sharp да, и передается в GoFlow Designer для обзвона по этому списку. То есть тут даже есть демонстрационный пример. Вот. И можно ли это делать без ожидания входящего вызова, как в нашем примере? Да, это можно делать, но входящий вызов, то есть точкой входа в голосовое приложение необходимо все равно что-то создать, какой-то набор номера. То есть вы, вы хотите запустить это голосовое приложение, на запуск нужно нажать какую-то кнопку. В данном случае это будет набор номера. Вот, то есть набрав номер 808, мы запускаем этот алгоритм автоматического обзвона с помощью GoFlow Designer, с помощью созданного, созданного нами приложения. Так, все. Алмат, я ответил на два ваших вопроса. Вот если есть еще вопросы, добавляйтесь ко мне в Skype, будем пробовать что-то колхозить, вот, создавать. Можно наши контакты? Спрашивает Юрий. Можно наши контакты? Так, час заработал, экран был черный. Сейчас я дам наши контакты. Так, значит, в конце презентации Илья попросил а, сказать о том, что у нас 29 августа послезавтра будет Коммерческий вебинар для партнеров, вот. и для того, чтобы на него перейти, необходимо в разделе новостей, точнее мероприятий, на сайте Epimatico найти это мероприятие и на него зарегистрироваться. Там На этом вебинаре будут рассмотрены вопросы по а, обоснованию использования системы 3CX, по формализации требований заказчика по анализу существующей телефонной системы, по разработке коммерческого приложения и по продаже платформы 3CX. Вот. Также будут рассмотрены некоторые вопросы внедрения. Вот. Это как бы рекламное сообщение, я хотел его вначале рассказать, там Илья про него уже говорил. Вот. И далее здесь указаны мои контакты, электронная почта, внутренний номер. Двести десять. в принципе можно тут и Skype и указать. Skype указать. Да. Вот. Здесь вот мои контакты, которые просили. Вот, пожалуйста, да, я свою презентацию завершил. Вот, пожалуйста, задавайте вопросы. Сейчас еще буквально минут 5-10 обсудим вопросы. Алмат сейчас как раз разрабатывает обзвон в среде 3CX, и получается разрабатывать обзон. Обзвон. Так, мне сообщения приходят. Так, можно ли организовать автоматический дозвон до определенного номера? Да, тоже можно. То есть э, машина, которая будет дозванивать и задолбывать даленных абонентов, как бы, да, на этом CDF. Коллеги, Антон, на этой, э, этой системе в Call Flow Designer, можно для телефона в рамках телефонных приложений организовать все. Можно организовать практически все, используя базовые компоненты. Вот, на все, что не доступно в базовых компонентах, здесь есть экзекуция, Sharp файл. Здесь экзекуция Sharp код. Можно как встроенный код вызвать, так и вызвать файл на C-Sharp котором, внутри которого можно вообще все что угодно сделать вот. подключение к базам данных подключение не знаю чтение из файла выполнять какие-то сложных алгоритмов вот и собственно компонуя вот этот файл с различными компонентами совершения вызова перевода вызова условиями циклами можно создавать любое голосовое приложение Можно ли организовать дозвон до определенного номера, который постоянно занят, при успешном дозвоне отправлять вызов на внутреннюю группу номеров? Можно. Так. Юрий, спасибо за контакты. Пожалуйста, добавляйтесь. Вот, я бывает даже время присутствую на рабочем месте и могу что-то ответить. Можно, можно ли разработать приложение с обратным вызовом? С коллбэком. Приложение callback, то есть приложение будет перезванивать. Да, можно разработать приложение, которое будет перезванивать. Остается вспомнить ли выучить C-Sharp. Да, в C-Sharp там есть файл, который создается, и там... Необходимо все эти точки входа, точки функции, вызова функции, все это необходимо знать. Сделали код на c список переменных 30x, в которые можно результат передать документирован. Сергей Агришин. На сайте 3CX, да, есть документированно, насколько глубоко, Вот, если чего-то не хватает, у нас есть а, контакт человека из 3CX, разработчика, можно попросить, чтобы он документировал, там либо передал какую-то дополнительную информацию по этому. где можно ознакомиться со списком переменных. Так, Илья Иванов уже всех всем говорит спасибо, приходите на коммерческий вебинар в четверг. Вот, давайте сейчас еще один вопрос рассмотрим, где можно ознакомиться со списком переменных. Сейчас я попробую на него ответить. Используя Google Гугли набираем 30X Callflow. Дизайнер компонент или компоненты. Компонент лучше. Здесь будут 3CX Callflow дизайнер, мануал, да? Здесь будет мануал по CallFlow дизайнер полностью. На английском языке вот здесь также описаны компоненты и условия и переменные. Это ответ на вопрос потому где можно ознакомиться со списком переменных от пользователя гость, которого просили ввести имя и фамилию. То есть всех гостей, которые у нас здесь присутствуют, да, просили ввести фамилия и имя. Вот, Почему-то претензии к спикеру предъявлять можно, что необходимо читать, а не рассказывать, или рассказывать, а не читать. Вот, а вы не выполнили просьбу, чтобы ввели имя и фамилию. Вот. Ну, гостю я отвечу. Вот они, описание переменных, вот описание компонентов на английском языке. Вот. Здесь последовательно рассмотрены все компоненты и их свойства, перечисленные их свойства, даже скриншоты приведены. Так, медленно подгружается. Вот, и здесь рассмотрены переменные и условия. Которые используются в workflow designer. Это мануал на английском языке. Вот. Если есть еще вопросы, пожалуйста, задавайте так, юрий просит больше информации о коммерческом вебинаре значит смотрите 29 числа будет сам вебинар значит у нас есть сайт на сайте у нас есть мероприятие и в мероприятиях у нас здесь указан коммерческий вебинар и здесь вся информация Вот. Какую больше информации, не знаю. Не знаю, можно или нельзя. Наверное, можно. Так, все. Ну хорошо. Так, Илья даже уже ответил Юрию по большей информации. То есть на почту, по почте Илья сможет ответить. Все, коллеги, спасибо большое за внимание. На этом я свой доклад заканчиваю, 12.56. Хорошо, Алмат пишет, какой будет ли еще вебинар по Call Flow Designer. Если потребность будет, то сделаем еще вебинар. Вот. Можем еще сделать один вебинар. Можно, есть еще идея организовать вебинар по использованию и рассмотрению вот этих компонентов. Можно, это один вид вебинара, да? Можно создать приложение, которое будет обзванивать. Вот, запускаться и обзванивать. Сообщением какого-то голосового оповещения. Вот, можем создать. Гость пишет: да, есть потребность. Потребность неизвестна. Хорошо, коллеги, спасибо большое за внимание. Пишите на почту, добавляйте в скайп по вот этим контактам. Вот, звоните по телефону. И а, спасибо большое, до свидания. На сегодня мы заканчиваем.